Операционная система Linux является дефакто стандартным для сервисных платформ, и сейчас она пользуется для некоторых мобильных устройств и многих сетевых коммутаторов и так далее. Но она не, никогда не была реальным конкурентом на персональных компьютерах. Верно? Почему? А это мой личный провал в Linux. Я задумывал Linux как десктопную операционную систему, и это единственная область, в которой Linux не обрел превосходство. Это просто чертовски раздражает меня. Вы сказали, он возымел некоторый успех среди мобильных ОС. По последним данным угла происходит 900 тысяч новых активаций каждый день. Это не некоторый успех. Десктоп uh, реально сложен, и я знаю, что он сложный, и меня все еще раздражает, что десктоп — это просто последний рубеж. Причина, по которой десктопы так трудно покорить, в основном, пользователи, они не хотят устанавливать ОС на свой ПК. Это не проблема десктопов. Они не хотят устанавливать iOS самостоятельно. Причина, по которой Linux успешно на мобильных девайсах, не в том, что мы имеем 900 тысяч пользователей, скачивающих образы и устанавливающих их на телефоны каждый день. Нет, потому что она уже предустановлена на их девайсах. И такое никогда не произойдет на рынке десктопа. И это действительно сложно сделать так, чтобы это произошло. Я имею в виду то, что вы получаете то, что компании вам продают. Dell, даже в Финляндии. Хотя я знаю, что они делают так, как в США, но я думаю в Финляндии также, Особенно если у тебя большой бизнес, и ты хочешь использовать Linux, они предустановят Linux на твой десктоп. Но это то, о чем ты должен их попросить. И они делают это для очень маленького количества машин которые они продают это нечто-то обыденное если ты не получишь предустановки ты никогда не получишь доминирование в сегменте десктоп и произойдет ли это вообще и сейчас есть большие надежды на такие проекты как google chromebook и у меня был chromebook первого поколения это хрен медленно и ужасно и когда я вернулся домой я получил хромбук второго поколения по почте. Просто по какой-то причине Google отправляет мне эти штуки. Я знаю, что теперь железо намного лучше, и теперь я могу не волноваться о тормозах. Это то, где... Я думаю, что... Я знаю, что у вас не получилось сделать это в первом поколении. Я не думаю, что получится во втором. В третьем, третьем поколении, может быть. быть. На четвертом-пятом, вот тут уже можно начинать диалог, если вы посмотрите на Android. Была версия 1.0, которая взлетела. Так что я надеюсь, что на десктопах это тоже произойдет. Но единственный способ — это наличие предустановок. Пока что у нас их нет.